Человек пришел на Лубянку и говорит, я шпион, хочу сдаться. Мне говорят, а вы чей шпион? Говорит: Американский. Ну, тогда в пятую комнату. Он пошел в пятую комнату. Я американский шпион, хочу сдаться. А у вас оружие есть? Есть. В седьмую, пожалуйста, он в седьмую. Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. В десятую? В десятую. Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. А средства связи есть? Есть. В двадцатую комнату пришел. я шпион, у меня есть оружие, средства связи, хочу сдаться. Его спрашивают, а задания-то у вас есть? Есть. Ну идите и исполняйте, не мешайте людям работать. Что касается запрета пропаганды гомосексуализма, Речь идет не о введении каких-то санкций а, за гомосексуализм, либо за... Ну, а, а, за, а, в общем, понимаете, за что? Вот есть у нас такая, такой анекдот. Пессимист и оптимист. Пессимист выпивает коньяк и морщится, говорит, колопами пахнет. А пессимист ловит колопан на оптимист ловит колопан на стене, давит его, нюхает и говорит, коньечку попахивает. Мне бы очень не хотелось, или так скажем, я бы лучше был пессимистом, который пьет коньяк, чем оптимистом, который нюхает клопов. Хотя, конечно, вроде бы оптимистом живется веселее. Но все-таки на, на общая наша задача, не злоупотребление а алкоголем, жить на э, каком-то приличном уровне. Много всяких анекдотов на, можно привести на этот счет. Как бы не действовать во время первой брачной ночи, результат должен быть один и тот же, понимаете?